Что ты никогда не получишь от меня Не получишь от меня Краски сгущаются, небо ломается, мой Сказано, сделано, я забываю любовь Перед тобой меркнет в моих глазах солнце свет Лучше точно не будет, и мне остается писать за. Хотел, чтоб я была зависима от тебя, но что-то в мне вдруг пошло не так. Я сама решила отрезать все эти нити. Луна помоги мне, боги спасите, я не хочу. Продолжение